Здравствуйте, уважаемые! Лайк, подписка сходу с вас Пишем много комментариев Потому что сейчас мы будем разливать уже Настоявшиеся 16 дней Спирт На 70% спирту <coughs>, Настаивал апельсины Яблоки Перец и перец с гранатом Сейчас мы это все разольем И чуть позже продегустируем Поехали! Тема урока прикладная химия Ц2H5OH Плюс H2O. Начинаем творить. Берем. Смотрим, что мы здесь имеем. Здесь у нас 60 градусов. Надо немножко оставить для чистой дегустации. Так, Здесь у нас 60 градусный перец будет. Пометим. Здесь будет нефильтрованный, не разбавленный перец с гранатом. Теперь возвращаемся к классическим рецептам и будем делать сороковнички. Просто добавь воды. О, ровно сорокет. перцово гранатовая сороковничек готова. Начинаем розлив. Пойдет пока раз гранатовая, значит гранатовые бутылки. Перчик потом используем в кулинарных целях. 3,3 перцово-гранатовой получилось. Теперь чистый перец. Угу. Все, есть 4-мник. Фасуем. Третий литр перцовки готов. Продолжаем разливать. Теперь будем лить яблочные настой. Напомню, да, на 6,5 литров вместе процентного спирта закинул 4 килограмма яблок. Так, сейчас главное понять, сколько потеряло оно все после получения сока от яблок. Было 70%. процентов, 42. Яблоки дали хорошо, так сока. Поехали фасовать. Первые пол-литра. Здесь точно теперь ровно. Этот стакан мы оставляем на дегустацию. Получается, яблоки отжать нам нереально. Они больше забирают, чем отдают. Того у нас получилось. 6 литров и стакан чуть покрепче. Перейдем к апельсинам. Есть ровно 40. Погнали фасовать. 7. Это уже хорошо. Теперь займемся отжимом. Закончили процесс розлива. Итак, у нас по итогу получилось 6 литров перцовки. Из них 3 перцово гранатовый 3 чисто перцовой. По одной 0,5 бутылке такой и такой 60 градусной э, оставил. Это для дегустации, а может и вообще так и пойдет. 6 литров яблочной ватчеллы и стакан стоит отложен на дегустацию, тоже не разбавленный. Здесь все по сороковнику, здесь все по сороковнику, даже где-то по 42. Потом апельсиновой, 8 литров. Какая-то из них хорошо очищенная. Вот это вот прям фреш-фреш, свежевыжатый. Ну и теперь стоит оценить это все на вкус. Все, нахуй, на этот сайт, на... Сколько нам еще здесь бухаете? 20 рублей, сука, каждый накидает нахуй. Будем жить мы, понимаете, будем работать для вас перцово гранатовое 60 градусов. Градуже. Да? поехали Да. Персово-гранатовое. А вот К ней пойдет сейчас сосисочка этот или бутерброд и хренчик, хренчик пойдет а вообще вот этот вот. Не, не, не дановский, а нормальный хрен. Божечки, божечки. Мазрум, фатрум. Оу, оу, оу, оу, А если говоришь пойдет, ну здесь. Эфиоп. Я а русский. Ну естественно. Пушкин вообще эфиоп был, блядь. Стихи он хороший писал. Нет. Что мешает писать Эфиопу стихи? Ничего. Он приехал со своей этой нам в Россию и восторжеляется, конечно. поэтому стихи. Чего у вас? Вот это слово еще раз. Ну это как возлияние, только, по-моему. По-моему. По-моему. Хорошо. Я же не понимаю, что твое возлияние значит. Вот 60. Оказалось, тебе... Перцовка 60. Не да, знаю. И... Перцовку, а потом ПГ сделать. Ну вот, П... Я не понял ПГ. Вот не понял, и все. Нет, может быть я не понял. Но вот. Не ну смотри ты. Чего не рассказывай, тогда не тратишь. Разницу тратим. видишь? Смотри, вот так вот отвернуть от подсказки. Ну, где в... перцовая, где перцова гранатовая. Вот это стекло подороже, а у этой стекло дерьмо. какие варианты. Не, я, я, я, я тебе скажу, вот как бы у меня у Ротного было, короче, ну, в свое время я, короче, приехал после армии каждый раз будешь рассказывать. Нет, я, я расскажу, просто, чтобы, чтобы он знал. Короче, суть не в этом. Короче, он, он положил туда, ну, буквально перчик. Один маленький вот такой. Ну, на 0.5 где-то, мы там на троих распилили его. Буквально на 15 минут оно стало жечь. Ну, вот, приблизительно как это, понимаешь? Сухая, ну, перец, но ну, он хохол был бы. Это понятно. Потом, короче, он мне два перца дал, я им лет 5-6 пользовался. Ну так же, знаешь, оставлял. Один раз просто тупо оставил на ночь в водке. Подожди, чего он тебе дал? Два перца? Два перца Чем вот ты сухи, пользовался сухи, -6 сухие, 6 -6 Сухими лет? вот этими перцами. Я их оставлял ну, в водке. Ты с ними пользовался 5-6 лет? Да. Одними перцами? Да. Двумя, двумя перцами. Прикольно. Не, я тебе скажу, они все время давали нормальные, как у... Жене. Я говорю, один раз я оставил на ночь. Ну не на ночь, а -а -а. на сутки, можно сказать. А -а -а. И, короче, прихожу следующий этот, они, во-первых, пожелтели реально uh -huh. от водки. Yeah. Ну, это значит, перец голимы в его рабу. правильно я понимаю? Uh -huh. Потому что она должно была пожелтеть. Вот знаешь, до перцовки, которая вот Немиров, типа, знаешь, там, желтая она. Вот до такого должно было пожелтеть. За две недели стопроцентно должно было пожелтеть. Ну, которая из них, которая? Вот эта, как я понимаю. Которая? Перцовка. Хорошо. Ну, а перцово-гранатовая, ну, значит, она. слева. А вот эта темная. Да. Это она, какая? Она более темная. Это, это ПГ? перцовка. Смотри. Да. Это, это нет, просто это перцовка, перцовка. Это перцовка. Да. А гранат типа ее осветлил? Да, да, да. Это ПГ. Красный я осветлил. Да. Он сделал ее более розовой. Может быть, да. А, розовый. Бля, если бы ты налил там. Суть, суть не в этом. Суть, понимаешь, в том, что я тебе объясняю, что если бы у нее нормальный перец был, то мы бы его в рот бы не взяли сейчас. У граната будет... было мало. Нет, я тебе скажу, вот если бы нормальный перец был, сколько ты положил перца на это? Э, смотри. Люди в курсе? Вот эти вот, которые да. они Одни а мы, значит... которые участвуем здесь, мы да них. Ну, ты последний не в курсе. Ты последний не в курсе. И Люха видел, когда это все закидывал. Ну, я не видел, сколько ты закидывал, но а, было куплено. Давайте выпьем уже. Давай. Перцовую гранату. Давай, Ты еще начал. А, нет, Давай, как бы, давай, объясняй. Да, а, да, да, давай ладно, объясни давай. правильно. А, Почему мы... она не желтая у тебя? Почему перцовка у тебя не желтая? Ну и не сал туда. Давай, <laughs> вот такая, <laughs> такая версия. Ну, Смотри. Было куплено, рли, 5... чтобы я понимал, и пальцами на бутылке дыкать, потому что я реально не понимаю. Вообще. Вот это перцовка обычная, да. А это с гранатом. Да. А это с гранатом, да. Да. Это с гранатом. Да. ты да. считаешь? Да. Или это так и есть? Это так и есть с гранатом. Теперь ты рассказывай. Вот. С гранатом. Было куплено. Да, да. да. что что за блядь да. человек. А? Пять перцев, вот примерно вот такой вот э, no. длины. Вашани. Свежих. Э, Свежих. Да, Свежих, чили, красных. Один я... Отсек э, по 2 закинул э, на 2,1, где-то так 2,2,70% э, no. литра спирта. Mm -hmm. Прошла, mm -hmm. по-моему, неделя или дней 8, я добавил к ним итальянских э, перцев сушеных вот, вот с палец размером, блять, меньше, с мизинец, no. И... Они эти они, они только и дали вот это? Они и дали. Ну. Вот это пизда более вот Я согласен, я не отрицаю, что вот это конченая хуйня. Именно поэтому я сейчас... А сколько ты добавил перцев да. вот, В смысле? Вот, вот этих... Итальянских, по... итальянских? Итальянских? Вот по, по два таких вот заморожших. Ну. На какой объем жидкости? На, ну, на, на тот 2, же объем. На два литра. Два-два-два. Ну где-то там два Я 2, тебе скажу, 2, 2, 2. Егор, я тебе хочешь принесу вот водку? у меня есть Да я тебе в прошлый раз, ты мы с тобой пили, ты сказал, что это пиздарики. Когда я хуярил, чисто эту итальянскую сушню. Вот, сушь... я тебе скажу, что да, там, там было хотя бы что-то чувствовалось, я тебе скажу. Вот у меня, короче, э, сейчас есть водка, буквально там, с, сыт, я ее уже год, наверное, пью. Ну, как бы, на 05 я развел ее, кинул туда перец вот свой, который вырастил здесь, на огороде. Понимаешь? Он мне, она мне не пожелтела, но я буквально там часа полтора подержал ее. Понимаешь? Блядь, ее аж пить невозможно. Она... Аж дышишь, вот так. А ты на какое количество наливал? На, на, на 0,5 водки. А ты на, на, на 2 литра спирта. Я кинул туда один перчик. Да вот а перцы разные, господи. Гранаты, не Слышал, Так что, если хотите услышать, ставьте лайк все там. И заодно и мне расскажете потом. Если найдете место. Здесь более грубый такой вкус. Гранат смягчал. А Гранат смягчал. Да, гранат смягчил. Мне кажется, это охуенно. Да В это время мы пили без граната? Да. Нет, сейчас с гранатом. Сейчас без граната, до этого с гранатом. По-моему, с гранатом легче. С гранатом легче. По-моему, да. Вот я тебе говорю. я вроде вкус не почувствовал, но почувствовал, что что-то такое есть мягенькое. Меня Парк выкинули из диалога. <смех> Дамы и господа, продолжаем. Умник, яблочко сорок А тещу любишь свою? Ну естественно. Кстати, ролик про тещу и косметику любимой тещи. <смех> В описании. Там сверху выполни. <смех> Я хуй его знает, но. Яблоко 40. Яблоко 40. Без них хуя просто яблоко. Просто яблоко. Просто яблоко. Яблоко просто яблоко. Я Где, а вот здесь не хватает вкуса уже. Если на пиздец. Да. Соглашусь. Ну, вот хватает... я с ним соглашусь, а ты с нами вечно не споришь. Не-не-не, я тебе скажу, э, такого, вот не хватает ну, именно. Кисло, да. Вот, вот тот был как-то более. Другой был вообще. -то. Хотя штический. А знаешь, градусные. еще, знаешь, еще разница, когда он подал, я говорю, а что в стакане-то? No. Что а напитки-то подаются в бутылке закрытые. Не, не должен, это ж все испарение идет. Понимаешь, вкус уходит. Это Скажу, вот это более, более вкусный мне показал. Он вот старый. Так, блять, он был вот в таком вот, видишь, с него что-то ушло, что-то осталось. А здесь я тебе скажу. Ну, явно он не катит на этот на Сидор. Хочу бы это, предложить все-таки соусы, потому что как-то принес и там, не только принес и. А мне колбасу мою. Обмажь мою колбасу, блять. Мы Еще. пока, да. А, номер нашей карточки, вот здесь. Наши? Ты, сука, подключился к моей карточке. тебя приглашённую на видеозапись как бы. Зато я посидел на халяву. честно, я не помню, что ты. Это чистый перец. Чё, перцов? Это ПГ ты сказал. Это ПГ. А, подожди. Сейчас это затопили? Да. Г40? Да. Если запивать компотом, то это бухало. Выпили перцовки угу. гра с гранатом 40-градус. Да. Да. Без И... компота же выпили твоего да. жены. Же, же. же. Потому что я, я не ощутил э грейпфрута. Вот это поворот! Я не я не поворот. Не Больше не наливать. <свят> <свят> <свят> у нас при... Давай, давай, уйди, мы, мы <свят> <свят> <свят> <свят> с тобой продолжим. Да, мы продолжим. Почему? Почему эти двое захватывают мой канал? Ну потому что ты уже сам даже не понимаешь. Потому что, что это... мы банда. Да потому что мы банда. Чистая перцовка. Э сороковная. Сколько нам еще здесь бухаешь? Сколько нам еще здесь бух... Пиздец, ну люди, ну, Жаль, честного слова. Жаль здесь над Егором. Мы с Егором не над нами. Мы-то бухать можем еще пару лет. Я, блядь, я.. Ладно, все. На 656. Подпи... Нет, на 666 подписчики <смех> я открою ему лицо. Я опять Хосику. Кому? Какое лицо откроешь? Да? <смех> вот так вот открою, <смех> и он сделает со мной шаверным патруль. На 66 подписчике ты будешь, блядь, на лодке <смех> плавать, блядь, и разговаривать про другие вещи немного. Я немножко другой человек. Как бы... Немножко другие вещи, понимаете? <смех> вот именно. А, Что, теперь э, чисто перец. Чисто <смех> перец, чисто сороковник. Да? Господи, что же вы Вот здесь нужно именно хлеб сало. Вообще просто, чтобы сюда, и сюда, и нам... И нам нужно... Нам, Слюха, нас забухать просто. Действительно. Вам вообще соокупиться-то не надо. Как это вот мы... Возлияние. Возлияться вам не надо. Если бы ты не сразу сразу... Ну, это вообще шляпа. Просто ни о чем. Скажи мне, что это. Просто скажи мне, что это. Вообще ни о чем. Что это? Ананас? Так это обычный... Это перец, топ. 40... А ну ни о чем это вообще? Это даже не согреет никак. Не, ну мы то замерзли, это понятно. Ну вот, хотя бы то перцовочка была, она немножко согревала. Ну хотя бы немножко. О, сейчас будем прогонять перед через фильтр. Да, давай, чего? Все, че? все. Какой фильтр? Все. А еще фильтр не вывозит? Так, не, фильтр-то вывозит. Не, фильтр -то вывозит. Видишь, он всю эту хрень оставляет здесь. Какую хрень? Что? Ну, у алкоголя сколько осталось? Ну, алкоголя, в принципе, осталось. Нам хватит выпить. Нет, вот потом она... Блять, нам хватит выпить, и еще там 26 она бутылок. Провалится. Она потом провалится. Я тебе говорю, что надо ждать только долго. Видишь, смотри, она какая чистая получается. Достаточно чистая. Да как... хуй знает. Нет, нет, вот... нет. Подожди. ну подожди, ну, по нет, вот вот подожди. подожди. Посмотри. подожди. Посмотри. Вот. По сравнению с этим, подожди. Подожди, по сравнению с этим. Да смотри. Ну, с этим. смотри, здесь конечно же не так, а здесь что, ну что здесь, муть, муть Давай попробуем, разливай, теперь ты на розыгрыше, раз уж ты это придумал да это... Ебать, вкусишь, что ваш, ваш кадр, ваш диалог ловит вас по пояс? Апельсинкой через фильтр присядем и хреном столовым, между прочим, по да? засасываем Просто как вода, реально что это хоть? Не понимаю, что это... это было. А... Реально И... как вода. Илья, Согласен. Расскажи, что это было? Просто я ну, еще не Не, ты не расскажи, что это было. сейчас. Так, блять, выпей. Вода, вода, реально вода. Попробуй. я не хочу пить воду. Это... Попробуй. Вам понравилось? Нет. Ну да. Нет. Нет скажи мне... ему да. Да. Хорошо, да. да. Да, да, да, вот. нам понравилось. Ну. Видишь? Видишь, это что-то не. Ну, пиздарики. Ч, реально фьюзер работает? Реально работает? Он не так работает, как мы этого, сука, ожидали. Есть что-то, но он реально работает. Ну это конечно крепко. Это. Это да. Да причем 60 играл, ну неправильно я добавляю? Сколько раз его было? Я не знаю, что вы разбавляли? Я, я писать ходил. Вот, вот это мы разбавляли. Ты блогер, блядь, или мы, ёбаный Тарас? Мы вообще гости, гости. Я не знаю, чего вы разбавляли. Может, ты пьешь воду, при этом тебе дает? Вот это офигенная да. штука. Действительно, почему меня? Пробуем вот эту хуйню. Вот буквально немножко. Давай, Давай просто прольем туда нахуй. Да. Давай. Да. Давай, блядь. Вот туда. Это... Это... Это сделано нормально. Поедем, вы чуть Поедем блядь. делать. Все, миной, блядь. Ну не, не, что ты, будь как дома, ебать. Смотри, оп, налил человек. Все, проходит, все, никаких проблем. Никаких. Все, один нюанс. Налил. Сейчас вылим. Не, попробуем. я говорю, что вообще не чувствуется Просто как вода. Да давай апельсин нахуй, воду пьешь, ебать. Но... Давайте вот. пока посмотрим сюда. Сейчас течет. Просто эти кабельки. Выпьем. Просто попробуем. Что это будет. Почему? Что за такой фильтр? Что? Почему? Почему Жаль. именно такая. Почему именно же такая рассадка персонажей? Mm -hmm. Илюха, делай левой рукой вниз. Чего? Левой рукой вниз делай. Прикинь, продолжай, продолжай движение. Вот так. Продолжай да, движение. Ну, да, блять, самого сука пола. Да вниз делай рукой! Ну там ближе к стене. Но. Вы что там, ребят, ну Что да, ты, чё ты игру хочешь? Что это? Врач, ребят, смотрите. Что, блять, это. Ребята, э, вскоре будет ролик э, на обзор э, первока от производителя этого ебучего первока, Потому что, что мне дали. Потому что мне дали ебучего первока, Потому что мне дали настоящего первока, блять, людьми сделано. А здесь Сэм, а здесь Сэм, здесь Сэм, блять, сахар, виноград и, как бы, типа оп. вот. Я не знаю, мне кажется, что Они ни хуй не знают, но это спойлер. Что сейчас нужно сделать вот так вот, отвечаю. Ощути аромат. Я сейчас, в принципе, аромат, дай спойлер. Я сейчас в гостях, как бы, не могу это сделать, но если вдруг нужно, я это сделаю. Я, блять, это на ну, там полтос. Это, это натуральный первак. Что, что вы там нюхаете? Что вы там нюхаете, ребят? Что там, что там, камни? нюхаете? Держи, что? держи его. Чего нюхаете-то хоть расскажите? Э, первак не нюхан. Блять. Только первак вы, ребята. Да. И не нюхаете. У вас нихуя не просадилось? У нас не было ничего. У нас. У нас было начать сначала. Конечно. Конечно, конечно. С того, что да? лучше а потом... а потом... Господи, сколько времени, мать его. Опа. 7 вечера. 7 вечера. Заебись. Поехали. 7 вечера. 7, вечера. У меня завтра входной, я, помою стол. А у меня, блядь, входной на Вход. блять. 3 а прям... дня сука, входной, каждый день вхожу и вхожу, вхожу, и вхожу. 20 ну рублей, давай. сука, каждый накидает нахуй. Будем жить мы, понимаете, будем работать для вас.